Силлет, который мы сейчас вам показывает, это касается жителей нашего города, как вот случайно где-то отсняты были эти сюжеты. нашего репортаж. Это случайный репортаж. Мы не проводим таких специальных съемок. Все происходит в реальном уровне. Итак, идите. Насчет выборов. Ты ходил на выборы? Никуда я ходить и не собирался, ходить не буду. А почему? А зачем? Они для себя делают. кого поднимают, поднимают, цены идут, и идут. А где похуй все. Я деньги делаю по-тихому. Я ебать я не хотел дать. 500 рублей прибавляют, прибавляют. А отнимают босс полторы тысячи. Это что за хуйня, блядь. Так и будет это без конца. Накладка денег, расширение карманов. Скоро карманы разорвутся от таких денег, блядь, от этих миллионов. Пускай живут, им Бог навстречу. Все. босс, они говорить нечего. Второго Сталина надо сюда поднимать. Больше здесь нет никого. Все, разговор окончен. Пускай все думают. Кто был прав, а кто нет. 140 лет еще проработал, все льготы урезали, блядь, всех пенсионеров наебали, блядь. Они должны получать с инвалидностью по 40 тысяч, они а 22 тысячи, блядь. Это кто за хуйня, что у нас за безобразие. И позакрывали, блядь, все хлебзаводы, блохозаводы и прочие предприятия. Что? Куда деньги девались? В свой карман своим детям, хуедям, которые нихуя ничего не делают, блядь. Квартиры покупаете элитные, а мы на что живем, блядь, по помойкам ходим, вам не стыдно, суки? Вас туда бы, блядь, послать бы, блядь, на колому бы, я посмотрел, чтоб с вами было бы, блядь. Все, разговор окончен, думайте сами, как дальше жить, все, Ну нет. больше нету. Ну кого тогда нам надо президента? Ну я пока точно не знаю, но буду думать, пока кто будет блокироваться. Все. и у кого какая будет программа? Позовем, увидим. До 2024 года. Все, у него программа. У То тебя не программа, а заложен у него такой срок. У тебя какая пенсия? Все, десятка доход почти. Это что за пенсия, блядь? Это не пенсия, это капля в море, капля в море. А на море корабли. Всем дебало бы набили бы этим мудаки. Все, давай, хватит нам. Старую, рублей, рублей почти ничего нету. И все говорят, при таких ценах надо грабить все, блядь. Все живут за счет нас, блядь. Коммуналку мы платим, это мы и все платим, блядь. А цены сколько в аптеке, то там нет от того, то там нет от того лекарства. Ты пекай по всему городу ищи там, что это закрыли, это, блядь, сломали, это, блядь, валяется, не принимает, это чего, блядь. Это что за хуйня, блядь. Весь город обосрали. Любить как хочет, блядь. Думай о себе. Все только свои зупи и думают, блядь. Пофиг слов нету. У нас бардак идет по России Бардак. Мы никому не нужны. У нас раз что вымирает, блядь. Дети уже, онкологии, миллионами по двадцать болеют уже. Не успел родиться, у него уже какая-то болячка вскочила. А кто будет спасать? Я что ли? А у меня нету самого нихуя, нету. Мне самому спасаться уже надо, блядь. что куда бежать, я сам не знаю. Я уже прибежал уже. Что осталось долговая яма. Все, три на два метра, блядь. Насмерлина. Все. Моя жизнь уже почти кончается. Это я считаю уже точно. Половину жизни прожита. Как сказал Леону в фильме За термин удачи. Своим подопечным. Все. Поговор окончен. Все будет. Ку -ку, пиздец, а вообще будет куху, пиздец, кирис, пуя. Ну ты не ходи, что ты ходишь-то? А, пускай думают. Как, чего и почему, блядь. Если будешь на площади возникать один, пиздюлей точно можно получить, блядь, ни за что не просто, блядь. А за рукоприкладство у них статья будет, нахуй, блядь. Вот и все, нахуй. Вот и все. Больше я ничего сказать не могу. Снимай, может, миллионы, пускай путь просмотров. Но я больше говорить не собираюсь. Нет, собирай. Я все высказал. Все. Кто за какой шкуры, где чего живет, нахуй. Вот пускай они сами разъявляются. Я бы тоже имел бы участок небольшой. Так где он, блядь, от участоков? И ещё банки открыли. Такой кредит дают, что потом не возрадуешься. Платить потом такие проценты, нахуящие это вообще караулы, блядь. И ты штанов полишь потом, ноешь, блядь. Почему мало плачешь за кредит сумму. От, и, блядь, долгие это истории, блядь. А мне это не нравится бойся. Кто по телевизору показывают кредиты? Вот те, кто придумал там, вот пускай они сами и берут. Да 100 миллионов, да 20 миллионов. Мне это не ебет. Все. Я живу. То, что мне вреднее в манке моей дал квартиру. Вот я ее и должен сохранить. Целости сохранности. А вот она там перейдет? Меня это не волнует. Мне бы прожить ну, вот достойно. Перейдет, наверное, квартир, наверное, родственникам. Когон раз мы никто еще ни на кого не подписали. И подпись пока не собираемся. Пока нам ни на нас не дадут то, что мы хотим. Все. там не делают добро, а мы еще хотим добро делать. Вот пускай они сами не думают, где чего брать. Все, меня это не касается, Все. Я если эпоху прожил, блядь, 7 месяцев копейки не видал, суд в нижний, за штраф не уехал платить. Меня тут чаши не сняли с руки. Это что за жизнь, блядь? Откуда сейчас олигархи взялись? А за Шут Ельцина, которые те начальщики не платили заводчанам кому-то зарплаты. Они скупили акции у заводчан, и сейчас олигархи-миллиардеры. Почему никто не хочет их устранять? Потому что им воровать надо, пока есть живой резерв. Они от власти отойдут и будут жить себе спокойно, припивающие и не зная никакие цены. Им похуй будет булочка в миллион долларов. Или же... 30 копеек, им ебать, у них есть все. все. Им привезли, они заплатили и зовут нас вот на халяву. А у меня халяву не получается. Если рассказать такую халяву, охуеете все, блядь. Когда на помойке собираем картошку, это что? Дело. Вы это не делаете, просто экономите деньги. Ну ты, оплате. погоди, погоди, стоп, минуточку. Ты сам вот недавно хвалился, что там вот где-то на помойке вы, выкидывают такие продукты хорошие. Продукты хорошие. Что ты говорил, прям, прям эти, колбасы всякие, это эти рыба только. всякая, Нет, помидоры, раз. яблоки, ты мне сюда приносил. Это пыла. Ну, время пролетело, постоянно ты не могут бросать, потому что кто-то на них, наверное, наехал, и они прижали. Это ты не может повторяться из месяца в месяц, из года в год. Все а, зо... а золото нашел у тебя отобрали? Какое золото? Золота и не было. Как не было? Не было, у меня серебро было, я что могу? Как-то? А, а золото ты говорил, ты нашел? Какое золото? Не было там никакого золота. Это не золото, это напыление, мы... это говно все. Оно не ценится ни моя. Столько, сколько золота настоящий стоит. так что вот такие вот пироги. Нет, погоди. Ты же сам говорил, что нашел этот золото, хотел сдать, а у тебя его отобрали. Да ни, ничего никто не отбирал. Это не золото было. С наполением давно это было. Не было никакого у меня золота. Золото на дороге не валяется, как царские рубли. Запомни раз навсегда. Золотые изделия. Значит, значит, это была мишура. Да, золота терялись, только дураки, которые ходят на пляжи. Все, кольца, браслеты, цепочки, крышки золотые и серебро тоже терять. Это вот это может быть. А в горке... это, это, это, это вот ты все нашел, значит, да?